Петерочки говорил, что это Гам, блин. А это тихо течет. Как сопля. Опять квартиру вчера У Я вчера Я вчера дюйм. нормально не можешь назад. вчера как он прозрачный. Не надо, вчера дюйм. у меня в Я вчера дюйм. Не-не, дюйм. Это что тебе надо? Тут хорошо. Я модная я в гэпе. Что ты там делаешь? Ну, иду домой. А... Что ты тут делаешь? Подтаскивай цветы. Это ты достаточно... что, все ломаешь в нашем доме, да? Сейчас как по телефону, да! Попробуй! <связь> Я вот так вот его, его, его, на, на, на руке, тетрадь, он такой. Чай, чай, пожалуйста, да. Кофе без кофе. Я чай хочу. Фу, ты передовала.